Thank <laughs> you. Thank you. Ого. А? И что ты будешь сюда делать? А видишь, я лестницу сделал. Хочешь попробовать пройти? Нет. А я его вот пройдусь, смотри. Я хочу тоже. Ну ты ж только что не хотела. Ну вот так покажи в камеру. Вот так покажи. Вот так покажи. А я сейчас. Классно. Опа! Опа! Ну что, лестница в принципе готова Осталось ее покрасить Но перед тем как красить, сейчас еще позову Ларису Пусть она испробует Так, Лариса подошла Сейчас будет принимать работу Давай зайди, зайди на нее. Так, пошла. Так, как нога становится? Вообще отлично. Ой, ну спи. ты. Ну ты не сломай. Как мне тогда входить? Очень -то. аккуратно. Очень аккуратно. Вот, смотри. Вот так. Раз, два, три, четыре. Вау, педаля. Юрнис, Юрий. Ну-ка, поснимай меня. Ну Что, лестница покрашена, готовая, как говорится, к употреблению. Вот она на два раза ее Лариса покрасила. Вот у нас сегодня ветер поднялся. Ну и, конечно, опускаем эту лестницу туда, для чего она предназначалась. Вот здесь лестница простояла, ну я не знаю, лет семь, наверное, старая и сломалась. Теперь установили вот эту новую, еще, я думаю, минимум лет на семь. А это остатки картошки. Сегодня уже август. Через месяц пойдет свежая картошка. Все. Всем пока. Делайте лестницы.